Чтобы перейти непосредственно к розничным продажам, управление торговым предприятием есть специальный интерфейс, рабочее место кассира, который дает возможность быстро и легко реализовать продукцию, то есть пробить чек, сделать детосчет, просканировать товар. То есть, если мы заходим под кассиром, управление торговым предприятием или управление торговлей, то есть комментарий, который показывается, он показан, его можно отключить и кассир это не будет беспокоить при этом попали в само рабочее место кассира где имеем э, табличную часть, которую она добивает товарами то есть допустим у нас есть сканер у нас есть товар, мы его сканируем он добавляется в табличную часть пускай его будет 2, 3 Без если у нас другой есть товар он добавляется непосредственно дальше, ниже по позиции а после того как мы ввели сканером стрихкода кода все позиции которые нам нужны мы закрываем чек то есть делаем продажу покупателю когда называем чек у нас выбивается окошко где мы указываем оплата это или э, безнал то есть кредитная карточка соответственно сколько человек дал денег если он дал ровно ту сумму которую мы пробили тогда пускай она остается если ее больше допустим 40 гривен тогда нам выдаст э, сколько у нас будет сдачи после как все указано мы нажимаем ОК. Непосредственно получаем на фискальный регистратор чек, в котором указано, какие позиции номенклатуры мы пробили, в каком количестве, какая сумма была по, на оплату, сколько было готивки наличных, какая должна быть сдача. Информация, которая внизу и вверху, может меняться в зависимости от тех потребностей, которые нужны непосредственно продавцу там указывается адрес магазина и все остальное после того как мы провели все продажи за день, то есть чеки непосредственно пробивают товар и аккумулируются в 1С собираются на протяжении дня пускай это будет 5-10 касс после того как закончилась рабочая смена нам надо обнулить кассу чтобы работать в новом дне с новыми чеками для этого в сервисе мы имеем место есть еще можно значить скидку можно сделать чек возврата если человек передумал можно аннулировать чек чтобы забить новыми товарами есть служебное внесение денег можем увидеть внесли 100 гривень и нам пропечатается чек где есть внос денег или например изъятие денег Взимаем из кассы на какие-то нужды 10 гривен непосредственно мы видим минус 10 и в фискальной памяти оно <coughs> собирается эти суммы которая в конце рабочего дня как говорилось ранее мы по, имеем место за этот счет, который обнуляет кассу и показывает все продажи непосредственно за текущий период за которым у нас идет э, э, кассовая смена есть, когда мы нажимаем за этот отчет она определяет за какой день мы это делаем когда мы э, по какой кассе когда мы нажимаем закрытие смены формируется документ отчет о розничных продажах этот документ дает возможность списать товары по, как по бухгалтерскому так и по оперативному учету и показать другие остатки что мы пробили и непосредственно выдает нам чек в котором мы можем видеть сколько была сумма продаж как, было ли внесение или изъятие денег непосредственно дальше сколько было НДС. Дальше мы видим, что идет аннулирование чека. То есть сумма, которая была в кассовом фискальном регистраторе 3.4 стала 0. Фискальный регистратор Mini FP54 наиболее популярный на рынке Украины, так как он имеет небольшую цену и большую скорость печати, компактный объем, лента вырабатывается очень цельной тем, что не надо ее запихивать никакие механизмы можно просто вытягиваем ленту сжимаем ее головкой и таким образом мы можем протектировать ее также представлен торговой броней как сканер штрих-кодов, он имеет два режима режим клавиатуры и режим USB через Компорт, то есть таким образом он может как записывать штрих-коды, так и считывать и производить поиск их в системах 1С или других системах. Так как большинство других сканеров не поддерживает режима поиска и считывания штрих-кодов в торговых системах. Все это торговое оборудование любезно было предоставлено нам компанией Омега Центр сервиса. Да. Для подключения данного оборудования возможности стандартных обработок было недостаточно, так как к системам 1С невозможно было подключить этот сканер и этот фискальный регистратор. Таким образом, обработки для подключения были доработаны нашей фирмой для корректной работы торгового оборудования с системами 1С непосредственно с управлением торговлей и управлением торговым предприятием. То есть при планировании покупки торгового оборудования вы должны выбирать поставщика с опытом подключения такого торгового оборудования, такого как наша фирма. С уважением, программист компании Каунт Ермак Сергеев.